Гимназия 57 это приказ. Встречайте Добрый вечер, друзья! С вами команда КВН это приказ. Сегодня мы победим, потому что в нашей команде играет сын Рамиля Агдеева. <проб> Катаря. Здравствуйте, друзья. Как ваше настроение? Привет, Дака Камаза. <плодисмент> <плодисмент> Алло, Мини Продакшн слушает? Выпускной четвертого класса с ведущим, Не, он пока не вырос. Ага. Бать, запиши, Бать, запиши 24 мая, я занят. <плодисменты> так, друзья, относитесь ко мне так же, как ко всем участникам юниор-лиги, у которых родители — директора юниор-лиги. И вообще, пап, Давай мы возьмем гран-при, но это как бы мне на день рождения. Мы начинаем! Встреча двух стендап-комиков. Добрый, добрый вечер, добрый друзья! Добрый вечер, как в стране? Здравствуйте, настроение. привет! Кстати, прикольная куртка. Это куртка, то же самое, как Олимпика, только куртка. А почему мы так разговариваем? Мы же не стендаперы, мы квнщики. Действительно. Кстати, я на машине. Ну тогда поехали! Случай в аптеке. Бабушка, что с вами? Бабушка, бабушка, я же вам валидол только дала. Какой валидол, дядя, пенсию повысили, тоже. Есть такой стереотип, что девушки долго собираются. Итак, представим ситуацию. Девушка, ну слишком долго собиралась. Борода вопрос. Жесткий селян-букет и роз. У местных комат... Так, дорогой, ну я вроде бы готова, все. Можем идти. О, этот раз быстрее. Ой, подожди, я сумочку забыла. Уфала.